Сегодня у нас будет обучение фьючерсной торговли прямо на практике с самого нуля Итак, давайте сразу приступим к делу Что касается позиции из предыдущего видео на Атоме Давайте разберемся, что у нас здесь произошло Анализ я делал в предыдущем видео Мой стоп стоял на уровне 22,600 мы видим, что цена отскочила от локальной области сопротивления и выбила мой стоп, а тем самым, пойдя на дальнейшее понижение до области поддержки, здесь цена нам подарила еще одно дно в подарок и двойное дно превратилось у нас в тройное дно, крайне редкую и сильную фигуру технического анализа. И как я говорил в предыдущем видео, я могу использовать оставшийся объем, чтобы зайти повторно при подходе к этой локальной области сопротивления, что я и сделал. Я повторно зашел на котировке 23 и что мы видим. Далее Мы видим, что происходит у нас пробой локальной области сопротивления и пробой экрана монитора То есть на Атоме у нас образовалась ракета И буквально за несколько часов мы увидели рост а, примерно на 27% процентов с моей точки входа Вот такая вот интересная позиция на Атоме Я уже зафиксировался На данный момент я держу позицию на Луне вот моя позиция, сейчас у меня плюс 83%. Как я рассказывал в предыдущем обзоре, луна может совершить повторный импульс на повышение, но вероятнее всего он будет незначительный. Как мы видим, у нас образовался еще один импульс на повышение, и цена у нас дошла до уровня 100. Это очень сильный и круглый уровень сопротивления для цены, который будет трудно преодолеть. Далее я увидел здесь зигзагообразную коррекцию. Вот наша зигзагообразная коррекция И от уровня сопротивления до начала импульса я провел уровни Фибоначчи Тем самым оказывается, что золотое сечение, то есть уровень 118 находится у нас на уровне 100 И в этой точке я открылся на понижение То есть точку входа я рассматривал только за счет золотого сечения Фибоначчи А вот моя точка входа, я открылся на уровне 94 а вот моя позиция на фьючерсах. Цена входа – 94. Более подробно к этой позиции мы вернемся к концу видео. А сейчас давайте начинать обучение торговле на фьючерсах. Итак, начнем мы с самого нуля. Я постараюсь сделать все максимально быстро и максимально понятно. Первое, что вам нужно сделать – это, естественно, вложить средства на биржу и потом перевести вашу валюту в криптовалютные доллары, то есть тезеры. Для этого мы заходим в торговля, продвинутые. Я думаю большинство из вас это знают, тем не менее я с самого нуля все это повторю Здесь в поиске мы пишем USDT и нашу валюту, то есть я использую рубль Заходим на эту пару и чтобы купить криптовалютные доллары нам нужно нажать market, купить и э, вводим необходимую нам сумму Мы нажимаем кнопочку купить и у нас появляются криптовалютные доллары Далее нам нужно перевести их на фьючерсный аккаунт наводим на кошелек здесь наводим на фьючерсный кошелек здесь нажимаем перевод перевод Fiat и spot фьючерсы и вводим необходимую нам сумму которую мы можем перевести. То есть мы переводим из обычного кошелька во фьючерсный кошелек И дисклеймер, друзья, фьючерсы это крайне опасный и крайне рискованный финансовый инструмент То есть большинство здесь теряют, более 90% здесь будут терять Я делаю подобные видео, чтобы научить вас правильно торговать, чтобы вы не теряли Потому что большинство как делают, они покупают криптовалюту на споте сначала Потом они видят, что прибыли нету долгое время Это им не нравится, то есть у них нет терпения Они заходят на фьючерсы и начинают торговать, ничего не умея Тем самым как раз таки большинство здесь теряют деньги Деньги. Поэтому моя задача это научить вас здесь не терять, если вы решились на торговлю фьючерсами. Переводим мы здесь совсем небольшую часть от нашего депозита. То есть обратите внимание, что общий депозит у меня 31 тысяча USDT, а на фьючерсах у меня всего лишь 2000 USDT. То есть у меня здесь менее 10% от депозита. Далее мы заходим в деривативы фьючерсы USDM. Именно их мы будем использовать. И вот нам открылось... Окошко с фьючерсами Итак, мы сразу посмотрим вот на это окошко И перейдем к самому важному А именно маржа и плечо У нас здесь есть два режима вот в этом окошке Это перекрестная и изолированная В принципе здесь все написано Обратите внимание, что в режиме кросс маржи В случае ликвидации весь баланс маржи ваших активов Вместе с любыми оставшимися открытыми позициями актива Может быть утрачен Режим изолированной маржи Маржа, установленная по позиции, ограничена определенной суммой Опять же я буду вас обучать, ориентируясь на свой опыт Я рекомендую всегда использовать изолированную маржу Это самый безопасный способ Опять же моя задача сохранить ваши деньги в первую очередь, поэтому всегда используйте изолированную маржу. Нажимаете «Подтвердить». Что значит «изолированная»? Вы выбираете здесь определенную сумму, например, 5% от депозита, и в позиции участвуют эти 5% от вашего депозита. Следовательно, если вас ликвидируют, ликвидация затронет только эти 5%. Итак, перейдем к самому важному моменту. Плечи. Что такое плечи? Плечи позволяют нам входить намного больше суммы, чем есть у нас на депозите. А даю пример. То есть, если у нас первое плечо, то мы заходим нашей обычной стандартной суммой. Заходим мы здесь суммой 5% от депозита. То есть, это примерно... 100 долларов, и при изменении цены на 5% вверх, мы получим прибыль 5%, то есть у нас здесь нет плеча, это как покупка на споте. И если цена уйдет вниз на 5%, мы также получим убыток 5%. Прибыль мы получим именно к этой сумме, которую мы вложили в позицию, то есть 100 долларов. Мы получим прибыль 5% к этим 100 долларам. Если же мы возьмем десятое плечо, то что это значит? Это значит, что мы входим на сумму в 10 раз превышающую нашу стандартную сделку. То есть обратите внимание, здесь у нас было 100 долларов, процентов от депозита теперь опять же эти же 5 процентов превращаются у нас в 1000 долларов то есть в 10 раз больше следовательно теперь если цена у нас уйдет на 5 процентов вверх то мы получим прибыль уже не 5 процентов а в 10 раз больше 50 процентов движение вверх на 5 процентов десятым плечом это 50 процентов прибыли а к данной позиции движение на 5 процентов вниз это 50 процентов убытка от данной позиции с десятым плечом при этом вы входите на сумму не 1000 долларов, как написано, а на сумму 100 долларов, то есть на свой депозит. А дополнительно еще 800 долларов дает вам биржа. То есть при позиции в 5% от 2000 долларов десятым плечом будет задействовано только 100 долларов от вашего депозита. Но биржа умножает это в 10 раз, и вы получаете в 10 раз больше убытка или прибыли при каждом изменении цены. Еще раз объясняю на пальцах. То есть если у нас... А нет плеча, то есть мы просто купили криптовалюту на 5%, то есть на 100 долларов. При изменении цены на 5% мы сами получаем 5%, то есть 5 долларов с первым плечом. Далее мы выбираем десятое плечо, и при изменении цены на 5% мы получаем прибыль 50% от наших вложенных средств, то есть опять же от 100 долларов. То есть с десятым плечом мы получаем ту же самую прибыль уже 50 долларов, а не 5 долларов. 100 долларов у нас превращается в 1000 долларов с 10 десятым плечом, ну естественно, потерять... И приобрести мы можем только относительно нашей вложенной суммы, то есть 100 долларов Следовательно, при ликвидации данной позиции мы с вами потеряем не 1000 долларов, а 100 долларов Надеюсь, это максимально понятно Потому что с плечами очень многие запутываются и нужно это подробно объяснить Еще один пример даю, это сотое плечо, чтобы вы понимали разницу Сотое плечо, а теперь вдумайтесь Теперь эти 5% будут составлять у нас со сотым плечом Девять тысяч долларов То есть вдумайтесь, при изменении цены Всего лишь на один процент сотым плечом Вы уже будете ликвидированы То есть это у нас вот такое вот движение Раз, и вы уже ликвидированы Я думаю, теперь вы должны понимать опасность а, Больших плечей Соответственно, если мы получим прибыль сотым плечом То прибыль Та же самая 5% это будет у нас 500%. Чем больше плечи, тем больше риски и тем больше прибыль и убыток с позиций. Я ни в коем случае не рекомендую использовать большие плечи, забудьте о них навсегда. На данный момент я использую максимум 10 плечо. Итак, идем с вами дальше. А как открыть позицию? Я думаю, в этом вы уже разобрались, судя по примеру. Здесь мы выбираем максимум 5% от нашего депозита. То есть максимальная сумма, которую мы можем пожертвовать на одну позицию, это 5%. И здесь нажимаем «Купить» в «Лонг» или «Продать» в «Шорт». На фьючерсах можно зарабатывать и на росте, и на падении. Здесь можно выставить «Take Profit» и «Stop Loss». И обратите внимание, что входим мы здесь по рынку. То есть мы откроем позицию сразу же, как только нажмем кнопку. Есть также у нас «Лимит». То есть мы можем выставить лимит ордер по какой-либо цене. И когда у нас цена дойдет до нашей котировки, которую мы здесь отметим, то позиция у нас откроется. К примеру, вы здесь вводите сумму 45 тысяч долларов, а это цена биткоина. И если у нас цена дойдет до этого значения, у вас откроется позиция на ту сумму, которую вы опять же вложите. То есть максимум 5%. Цена у нас сделает вот такое вот движение до уровня 45 тысяч, и ваша позиция откроется, к примеру, в лонг, если вы поставите здесь ордер. Сейчас я это на практике показать не могу, но постепенно в торговле в реальном времени я буду все это показывать на практике. Поэтому обязательно подписывайтесь, у меня будет отдельный с торговли на фьючерсах, и смотрите торговлю в реальном времени. Там будет множество полезных примеров. Сейчас мы просто все поверхностно рассматриваем, я даю вам необходимую базу, которая вам понадобится. Также здесь есть вкладка «Сокращение позиций» в данном месте. Мы нажимаем Сокращение позиций. И что это значит? То есть если у вас есть открытая позиция, как у меня, вы можете сократить эту позицию на какой-либо процент. То есть зафиксировать определенную часть прибыли. Обратите внимание, что когда я навожу на проценты, у нас здесь используется только та сумма, которая мною вложена. То есть максимум 600 долларов. Я зашел на Луне 65 долларов с 10 плечом. То есть я могу зафиксировать часть этой позиции. Опять же, сейчас я фиксировать пока что ничего не буду. Поэтому мы все это посмотрим на примере, в следующих видео. Take Profit и Stop Loss можно выставить сразу, а можно выставить это прямо, когда у нас позиция открыта. То есть вы сначала открываете позицию и потом переходите вот на эту вкладку и выставляете Take Profit и Stop Loss. Обратите внимание, что Stop Loss у меня стоит на котировке 99, я потеряю 34 доллара, если цена затронет данный Stop Loss. Теперь я его отменяю, то есть я могу отменить Stop Loss и поставить новый Stop. Поставлю я его, к примеру, на значение 93 и 700. То есть я ставлю в данный момент стоп без убыток. Обратите внимание, что если цена дойдет до моего стопа, то я получу 2 доллара. Это без убыток. Объясняю, что это значит. Я открыл позицию на луне в данном месте. Цена у нас ушла вниз. И теперь я могу поставить стоп в данное место. В данное место, к примеру. Если цена у нас... Уйдет вверх и затронет мой стоп То я получу без убыток по позиции Я ничего не получу и ничего не потеряю Это мера безопасности На фьючерсах достаточно большой функционал И есть много вариантов использования торговли на фьючерсах То есть каждый торгует по-своему Я торгую так, у меня получается Я буду обучать вас именно тому, что я умею на своем опыте Также здесь есть вкладка «Биржевой стакан и сделки» Я это использую для красоты То есть это прикольно мелькает можно позалипать. А кто-то биржевой стакан использует для торговли. То есть, опять же, все везде по-разному. Каждый торгует по-своему. Итак, а теперь вернемся к позиции на луне. А я сказал, что эта криптовалюта практически исчерпала свой среднесрочный потенциал, по моему мнению. То есть потенциал остается крайне мало. А на уровне 73... Там, где находился у нас сильный уровень сопротивления, я зафиксировался И сказал, что у нас еще может быть повторный импульс, но он, вероятнее всего, будет незначительным Так вот, мы получили тот самый импульс, цена у нас дошла до золотого сечения И я открыл позицию в шорт практически на самом пике То есть, вероятнее всего, луна уже будет дальше падать вниз Это, опять же, мое мнение и мое видение В техническом анализе, в принципе, нельзя ошибиться Но я сейчас использую термин «ошибка», чтобы сказать... Я могу ошибаться насчет данной криптовалюты, но это не помешает мне получать прибыль. Как видите, я могу ошибаться, но прибыль я все равно получаю. В техническом анализе нельзя быть правым или неправым. У каждого человека свое видение рынка. И технический анализ нужен лишь для того, чтобы подстроить под ситуацию риск-менеджмент и money менеджмент Анализ имеет второстепенное значение. Самое важное – это управление капиталом. Многие смотрят на аналитиков и ищут какой-то грааль, который поможет им всегда выходить в плюс. То есть не думают, что аналитики все знают. Секрет тех, кто постоянно зарабатывает в том, что они соблюдают правила торговли, правила управления капиталом. А анализ не используется только лишь для того, чтобы подстроить все эти правила под ситуацию. То есть благодаря техническому анализу мы с вами можем найти цели, найти вероятный потенциал и найти, где поставить стоп-лосс и тейк-профит. На основе этого и на основе вероятности мы с вами можем подсчитать... Риск-менеджмент и мани-менеджмент под ситуацию. Именно за этим нужен технический анализ, то есть вы ищете грааль не там, где нужно. Обязательно посмотрите предыдущее видео по торговле на фьючерсах, там я разбираю эти правила риск-менеджмента и мани-менеджмента, а видео вылезло в подсказках. На этом наш видеоролик подходит к концу, я надеюсь, что видео получилось для вас полезным, и если оно получилось для вас полезным, обязательно поставьте это видео лайк и напишите комментарий в поддержку, то есть нравится ли вам такой формат или нет. Я конечно же вижу, что нравится, но мне хочется еще раз убедиться. Мне действительно нравится читать ваши комментарии. Подписывайтесь на этот канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пускать следующие полезные для вас видео. Подписывайтесь на телеграм-канал, ссылочки будут в описании. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте и всем пока.